Рифс Connect — замечательная программа, которая позволяет практически напрямую общаться именно с разработчиками программы. Реакция моментально устраняется, все замечания, недоработки, ошибки корректно, максимально быстро по возможности.